Российская премьер-лига начинает выходить на новый уровень, где многолетние лидеры могли за счет опыта, наглости или мастерства игроков взять верх над более бюджетными командами, которые звезд неба не хватает, а просто играют или выживают. Теперь все намного тяжелее, теперь даже игра в полсилы для более сильной команды может аукнуться непредвиденными потерями очков. А вопрос только в том, вырос уровень команд, середняки и аутсайдеры стали прибавлять или сдают лидеры. Спартак имеет в своем активе три поражения в подряд. От обогнавшего их Краснодара, от уже не такого грозного рубина и тут в Томске проигрывают одноименной команде. Еще 8 туров назад Спартак отставал на одно очко от лидера, а теперь рискует остаться без Еврокубков. Давайте попробуем понять почему все так. Начнем с состава. Многие могут задуматься, что в московской команде проблемы с составом, травмы или дисквалификации. Но нет, здесь все здорово. Правда иногда состав тасуется. Но все лидеры в норме играют Сиан и Сианы, Хурада, Тина Коста и Дмитрий Камбаров. Скажете он слаб? Но именно эти парни громили Динамо и ЦСКА. Выигрывали 4-2 у «Зенита» и забивали 6 мячей «Волги», а сейчас они проигрывают «Уралу» и «Тереку». Нет, тут что-то другое, то, что не лежит на поверхности. Увольнение Карпина. Валерий уже не первый год заставлял играть «Спартак» в футбол. Ведь глядя, что происходит после его ухода, иного слова не подберешь. Но и при Карпине пошли поражения в чемпионате и в кубке от «Тосна». Решили расстаться со специалистом, многие подумали, что будет лучше. Но все еще стало страшнее для краснобелых. белых Карпин — это типичный тренер-тират, который следит за своими игроками, заставляет тренироваться и играть. Постоянно в игре дает указания и требует конкретных действий от игроков. У таких импровизировать не получится. Но в премьер-лиге сейчас спрос на таких специалистов. Возможно от того что они дают хоть какой-нибудь мгновенный результат. А возможно, ввиду менталитета. Хотя я отношусь к этому с иронией. Сейчас меняется общество и тренер-тиран. Это прошлое, как в европейском, так и в российском футболе. Сейчас нужно учить, а не требовать. Ведь если взглянуть на молодежный чемпионат мира, то можно увидеть, что немецкие или голландские специалисты, выставляя 16-летних парней, не дают в принципе никакой персональной установки. Они говорят «играйте, парни», для того, чтобы дать молодым время импровизировать на таком уровне. Если взглянуть в чемпионат Германии, то там молодой игрок не боится брать инициативу на себя, а талант там растет, понятное дело, быстрее ведь там вложено много денег и усилий. В итоге, у них игроки на постоянной основе появляются практически в каждой команде. А у нас звезды молодежки, вовсе сидят на скамейке запасных и получают призы лучшему молодому игроку, или вовсе пропадают из поля зрения. Но таких тренеров сейчас много, которые говорят, что футболистов нужно заставлять, следить за ними и закрывать на базах, Петреску Карпин Черчесов, а футболисты это не дети, игроки и профессионалы, которые имеют контракты и получают большие деньги. Но есть еще один интересный факт, каждый раз, когда такие тренеры-тираны уходят, команда попадает в игровую пропасть. Вспомним тери который при Черчесове бился за каждое очко, и тут после ухода Черчесова начался коллапс. Команда проигрывала, находилась в зоне вылета, и перспектив в ближайшее будущее не проглядывалось. Но со временем Рахимов смог наладить игровую форму и мотивировать игроков. Сейчас то же самое проглядывается и со Спартаком, из Динамо, и вот уже Амкар начал сдавать. Складывается такое ощущение, что игроки устают от тренера, который постоянно требует и не дают времени на импровизацию, недоверие. И когда такой тренер уходит, команда расслабляется и поначалу не может вернуться в нужное русло. Но Спартак начал проигрывать до ухода Карпина. Неужели игроки устали от тренера? Финансовый вопрос. Поговаривают, что есть и денежные вопросы в футболе и наших сильнейших клубах. Ходили слухи, что в ЦСКА задерживали зарплаты. Но вряд ли все бы было так тихо. СМИ давно разузнала и рассказала нам о Спартаке. Вопрос в другом, возможно действительно денег нет или не платят, а может приняли решение для стабилизации финансовой части Спартак вынужден кого-то продать. Возможно игроки уже знают, кто попал в черный список. Поймите, когда ты начинаешь играть не в полную силу или беречь себя убирая ноги из борьбы, это сразу видно со стороны. Вот правда, зачастую создается ошибочное впечатление. И такую игру списывают на ненастрой команды или игроков. А сейчас уровень российского чемпионата вырос. Если ты не готов биться до конца, то даже том способна бой дать любой команде. Футболисты и профессионалы. Если они не получают деньги, то я уверен, что уже рисковать своим здоровьем они не будут. Мотивация. Это, скорее всего, относится к отставке тренера. Но она объясняет, почему Спартак начал проигрывать до ухода Карпина. Спартак начал сезон очень уверенно и шел долгое время на вершине турнирной таблицы в чемпионате страны. Появились надежды у болельщиков, тренеров и самих игроков на долгожданный титул и шанс. А тут началась чехарда. Поражение в чемпионате от середняков. Надежды на кубок разрушает клуб из второй лиги. Вот именно в этот момент могли опуститься руки у игроков и сезон для них закончился, что даже Карпин не смог найти мотивацию для футболистов. Даже ротация не может вернуть былую форму или настрой, а это в футболе половину результата. Не просто после матча с Кубанью игроки из Краснодара отмечают свои желания победить. Но у них нет турнирной мотивации. Выходит, что просто желание победить сейчас сильнее. Желание Спартака зацепиться за Еврокубки. Много можно рассуждать, но видно, что проблемы идут не только от игроков и тренеров. Нужно что-то менять. Вот только нужно и понять, что именно нужно менять. И самое главное, смотрите футбол. Любите футбол.